Когда сейчас зайдем в туннель, выйдем из туннеля, продолжим нашу экскурсию. Сейчас продолжаем нашу экскурсию. Сейчас увидим, с левой стороны будет поворотник. Дорога будет подниматься вверх в горы. Если поднять дорожки подняться чуточку повыше, там находится дача Брежнева. Вот слева дорожка пошла наверх. Эта дорога также поднимается на гору Бомзычка. В советское время там хотели построить горнолыжный курорт. Но развал советского Союза, Грузина абхазская война все приостановила. А сейчас вместе с вами мы увидим новую часть города Гагра. Сейчас, дорогие наши гости, мы все вместе посмотрим направо. Будет открываться обзор на новую часть города. Смотрим все направо. Новая часть города Гагра справа у нас. Сейчас за поворотом еще лучше будет века новая часть города Гагра. Увидим высотные здания, где будет написано «Гагра» белыми большими буквами. Гагринский центральный стадион будет. Сейчас еще раз вместе посмотрим направо. Смотрим? Город Гагра. Пут на белыми большими буквами Гагарский центральный стадион. Неподалеку от гагарнского центрального стадиона находится Гагарбанк. Абхазия находится в рублевой зоне, с него не выходила и выходить не собирается. Но в Абхазии есть своя валюта, называется абсары только в банках как сувенирщики бронзовые, золотые, серебряные монеты. Однако а Абхазия полностью находится в рублевой зоне. Сейчас мы будем покидать вместе с вами объездную часть города Гагры, сам город Гагры. Будем ехать по Гаградскому району, который называется Псахара. Более грустная зона. Почему же там более грустная зона? Там проходила линия фронта, когда освобождали город Гагра. Вы там часто видите сожженные дома, неухоженные дворы. Это все раны Грузии-Набхазской войны. Город Гагра захватили в 1992 году, 15 августа, и освободили того же года, 6 октября. Дорогие наши гости, о грузин-абхазском конфликте мы сегодня обязательно вместе с вами поговорим по какой причине, когда началась война и сколько времени надлилось? и почему после войны еще плюс 10-11 лет в Абхазии была экономическая блокада, когда Абхазию признали, об абхазском государственном флаге. Дорогие наши гости, наш флаг государственный, сейчас вам покажу. Вот абхазский государственный флаг, когда он был создан значение флага, дорогие наши гости. В этом обо всем мы поговорим вместе с вами, когда будем подъезжать ближе к городу Герой Гудаута. В Абхазии два города героя. Это город Гудаута и город Кварчал. Но когда будем подъезжать ближе к самому городу, я вам расскажу о причине конфликта, почему, зачем и сколько оно время длилось. Там уже более подробно поговорим о грузино-абхазском конфликте. На путь мы уже будет спускаться с гор с озера Рица. А пока давайте поговорим о наших границах в Республике Абхазии. Уже недавно вместе с вами мы пересекали границу северо-западной стороны Республики Абхазии. Мы граничим с Российской Федерацией. Река Абсов нас разделяет в территорию Российской Федерации. Все видят наши границы с РФ. По восточной стороне Абхазии мы граничим с Грузией. Река Енгурна. Разделяет он территорию, республики Грузии На сегодняшний день никаких отношений у нас с Грузией нет Граница по реке Игур у нас закрыта С морем мы граничим с Турцией Всего лишь 250 километров Мы находитесь в Трамзоне Далеко находимся рядом Но опять-таки же граница с Турцией у нас закрыта Мы не призна государства для Турции с гор мы Северным Кавказом. От реки Псово до реки Ингур, 220 километров по центральной дороге. Площадь Республики Абхазии 8700 квадратных километров. Численность населения в Абхазии 300 тысяч людей Живот на территории Республики Абхазии 300 тысяч людей. Много мало? А хорошего много не бывает. Нас мало, но в кепках. Вот сейчас вместе с вами мы заехали в поселок Псахар. Здесь часто видны там брошенные, сожженные дома, дорогие наши гости. Здесь проходила линия фронта, когда освобождали город Гагра. Этот поселок раньше назывался Калхидой. А после грузино-абхазской войны переименовали, вернули старое абхазское название Псахара. В тридцать шестом году Лаврень Берия переименовал наши районы, поселки, города, грузинский лад. После войны вернули старое абхазские названия, ну, например, в советское время как город Сухуми, да, столица Абхазии. Теперь Сухуми такого города не существует. И Сухум дорогие наши, думали, знаете, как Ритап, Барчеми, Ачимшири и так далее, куклы убрали везде. И также на поселок раньше назывался Платида, сейчас в сахара Сейчас вместе с вами мы увидим справа, слева такие огромные деревья нас начинают сопровождать оголенные стволы. Сейчас чуть подальше слева будет такая небольшая роща этих деревьев. Уже слева будут большие деревья оголенные стволы. Это у нас деревья эвкалипты. Все верно. Они сюда были завезены в начале 20 века из Австралии для того, чтобы осушить территорию э, побережья Республики Абхазии. Эвкалипты сюда и впитывают до 30 литров воды, и еще называют деревом насосом, а здесь их прозвали бестыдницей. Кто не знает, почему бесстыдница? Голые постоянно, вот они слева, сын постоянно голи, где вода не слева. А мы сейчас вместе с вами заезжаем в поселок Кагродского района. Все заводы, которые должны были построить, либо там начали строить на территории города Галлин, это не в том, что заводы, потому что крупные завода в Абхазии не было в советском время, да и сейчас нету, все было вывезно в поселок Бизыр, чтобы не загрязнять экологию города Гагра. А пока мы вместе с вами будем ехать по поселку Бзыр, давайте мы немножечко поговорим про наши обычаи и культуры. И начнем мы с самого веселого. С абхазских свадьб. Кто когда-то вообще был на абхазской свадьбе? Что, никого не было? очень свободных нет? Сейчас замуж выгодят. Сейчас замуж выйдет, за одной погуляем на свадьбе. Вот я тоже никогда не был в России на свадьбе. Не подскажете ли вы мне, пожалуйста, количество людей, сколько у вас собираются на свадьбе? А? В среднем сколько? 15 за 100. В среднем, скажем, 50, да? Да. Самая малень... Самая маленькая свадьба в Абхазии, чуточку больше, на динолик, 500 человек. Самая маленькая свадьба в Абхазии. Самая большая свадьба в Абхазии от 2000 людей и выше. Средняя свадьба в Абхазии – 1000-1200 человек. Как вы думаете, дорогие наши гости, кто самую главную роль играет на наших свадьбах? Гости нет. Амада 60 на 40, 60 на 40, нет. Нет. Родители жениха 90 на 10, 90 на 10, лет. Какие еще предложения? Жених с невеста вообще никакого роли не играет. Невеста <свят> вообще стоит <свят> в голову. Дорогие наши гости, вот смотрите. Обычно мы свою свадьбу играем у себя во дворе, особенно в деревнях. Мы строим огромный шатры, строим его два дня, а разбираем его месяц, гуляем все остальное время. В городах, как уже появились свадебные помещения, такой же главную роль играет. Вот в играем в свадьбу, кости приходят, тысячу, тысячу человек. Вы представьте их обслужить, накормить, приготовить, сделать, убрать, прибрать и так далее. В этом всем нам помогают наши соседи и близкие друзья. Не самую главную роль играют они, дорогие наши гости. Все остальные приходят на готовое. Это уже все приготовлено, сделано. А во всем этом нам помогают наши соседи и близкие друзья. И также нас в Абхазии до сих пор воруют невест, и за этого в Абхазии не берут под арест. Если раньше мы на голову и в горы, то сейчас чуть все по-другому, уже не 21 век, до было 19 веке. Сейчас общается парень с девушкой и договариваются между собой. Он забирают ее, привозят к себе домой, приезжают ее родители. И детство не пошло за столичь на 200, приезжать у родителей, спрашивают у нее, ты согласна остаться в этом доме, либо нет? Но что самое главное, в Абхазии слово «нет» не существует. Значит что? Зам... Остается. Хочешь, не будь, И также по нашим обычаям и культурам на территории республики Абхазии не было, нету и, надеюсь, никогда не будет домов, престарелых, где дома в Абхазии нет. Старших мы уважаем, детей мы не бросаем, у нас никто никогда в прошлом в Абхазии не остается Даже после Грузино-Абхазской войны. все сама по себе Абхазия – многоцентальная страна. Здесь живут до 32 наций, после войны очень много бабушек, дедушек остались одни. За ними смотрели соседи, если нет родственника то смотрят соседи, если есть родственники, конечно, к себе домой забирают родственники. Как говорится в Абхазии, сосед – это самый близкий родственник. Почему так говорят? Чтобы у тебя дома не произошло, хорошее, плохое, кто в первую очередь тебе на помощь приходит? Конечно же, твой сосед. Сейчас мы здесь также в поселке Бзеп увидим. С левой стороны будет Бзепская Абхазская школа. На территории республики Абхазии три национальных школы. Абхазская, русская, армянская. Вторым родным языком считается русский язык. Также есть высшее учебное заведение. Вот слева Бзамская Абхазская школа. Сейчас мы также вместе с вами слева видим памятник «Скорбящая мать». Вот она слева. Погибшим ребятам во время Великой Отечественной войны 41-45 годы. Слева второй памятник погибшим ребятам во время грузино Бухарестской войны 1992 год-93 год. Сейчас мы будем покидать вместе с вами центральную дорогу и сворачивать в Рицарское ущелье. 40 километров мы находимся вместе с вами на озеро Рица. Если поехать прямо, мы попадаем в Будаудский район. В Будаудском районе находится... Город Новый Афон, а за городом Новый Афон, столица Абхазии Сухума, за Сухума, все остальные районы Республики Абхазии. В сторону Будаутского района, в сторону города Нового Афона, мы поедем позже, когда уже спустимся с гор. Сейчас будем подниматься вместе с вами потихонечку на озеро Рица. Он слева гаградских хребет. Рядом более высшая гора. Это уже Пзыбский хребет. Вот поэтому ущелье пользу слева стороны будем подниматься вверх горы. Покидаем центральную дорогу, сворачиваем в Грицинское ущелье. И мы сейчас все вместе глянем налево. Слева мы видим кустарники. Вот они, они вечно зеленые. Вот они слева цветут с мая месяца до конца октября до начала ноября. Бледно розовые, ярко розовые, белые цветочки бывают. Называются оляндры. Второе его название тещин цветок Кто-нибудь знает, почему тещин. Это Вики, все верно Ребята, если кому-то надо цветочки для тёщи Скажите, я знаю, пока где еще цветет У нас также есть тёщень язык и тёщень зуб, дорогие наши гости Что такое тёщень язык, знаем? Серпатинная дорога Если не подниматься около 8 километров на озере Рица по тещенному языку Однажды вот так же с туристами поднимаемся на озеро, Рица я говорю, вот вам тёщень язык. Приехали мы на озеро, подходит ко мне на бабушке говорит, «Постоморчик, вы ведь не правы». Я говорю, в чём я не прав? Это ведь не тёщень язык. Я бы тогда я говорю, что это? Это ведь пьяная походка зятя. Так что будем подниматься, будем определять, это тёщень язык либо пьяная походка зятя. Сейчас мы вместе с вами увидим Зобскую крепость, которая датируется X веком, охраняла вход в ущелье с побережья. Сейчас на возвышенности Кагранского хребта, с левой стороны увидим Зобскую крепость. Там также находится развалины храмы Бзыбского X века. Сейчас за периметальными кипарисами, слева на возвышенности увидим Зобскую крепость. Вот уже дорогие наши гости все налево. Вот наверху с левой рыб запускай крепость. Десятый век. Сейчас за поворотиком, справа-слева, мы увидим, и столбы будут, большие. Никакого значения не имеет. справа и слева. В советское время разобрали крепость, начали строить, здесь хотели проложить железную дорогу. Начали его строить, затем передумали и перенесли железную дорогу в другое место, а столбы остались. Добро пожаловать! Врицинское ущелье И первое ущелье по пути на озеро Нас встречает Безыбское У нас их сегодня будет три Безыбское, Герская и Пшанская ущелье Населенным полком у нас только является Безыбское ущелье Вышлос люди не жили и не живут на сегодняшний день Слева нас сопровождает Гагранский хребет, и мы сейчас все вместе посмотрим направо, мы увидим зубский хребет, и там будет очень много высохших деревьев, о нем поговорим позже. Смотрим направо, оголенный участок горы справа, и пещерка, видите справа, такая черная дыра, увидели? Это дом нашего водителя. Какой счастливый. Конечно, 69 квадратов. Город Соловьево. Соловьев у нас был археологом. Нашел там стоянку первобытного человека. Глубина года 10 метров, высота 6 метров. А мы сейчас вместе с вами подъезжаем к девичьим слезам. Есть такая небольшая легенда об образовании девичьих слез. Шла здесь семья, двое влюбленных, от ябра. Однажды от Горща поднялся высоко в горы пастбище. А его любимая девушка сидела на берегу реки кипела.